Работайте не покладая рук. Не существует никакой волшебной таблетки. Меня бесит, когда люди говорят, что у них нет времени. Я работал на стройке и успевал при этом заниматься в зале по 5 часов. У каждого из нас есть 24 часа в день. Распланируйте их. Вы должны работать, работать и еще раз работать. Я работал, учился, тренировался и еще четыре раза в неделю с восьми вечера до 12 ночи ходил на курсы актерского мастерства. И я все успевал. У меня ни одна минута не была потрачена впустую. Если у вас нет четкого видения, куда идти, если у вас нет цели, к которой вы стремитесь, вы будете ходить кругами и никогда ничего не добьетесь. Большинство людей не любят то, чем они занимаются. Они ходят на работу, потому что им нужно зарабатывать деньги. А работа только ради денег — это всегда рутина. Тяжкий труд, который совсем не приносит удовольствия. Неважно, чем вы занимаетесь, но вы обязаны иметь цель. Неважно, кем вы являетесь, выкладывайтесь полностью. Не существует никакой волшебной таблетки, в этом нет никакой магии. Весь секрет успеха заключается в постоянной работе над собой. Представьте, что вы будете работать над своим любимым делом по одному часу каждый день. Только представьте, как далеко вы сможете зайти и как много получить. Вам нужно научиться планировать свой день, чтобы ежедневно работать над собой. Запомните, вы способны на все, даже если вас окружают нытики и скептики. Но когда вы сами начинаете в себе сомневаться, вот что действительно опасно. Очень важно понимать, что мы действуем лучше, когда у нас нет другого выхода. Потому что запасной план становится вашей подстраховкой, которая гарантирует то, что даже если вы проиграете или упадете, у вас есть что-то еще, что подстрахует вас. И это плохо. Вы не выкладываетесь на все сто. И я вас уверяю, у меня никогда в жизни не было запасного плана. Я был абсолютно готов к тому, чтобы стать чемпионом по бодибилдингу. Я был уверен, что перееду в Америку и попаду в шоу-бизнес. Я знал, что обязан стать лидером, чего бы мне это ни стоило. Я считаю, что иметь запасной план крайне опасно, потому что таким образом вы ограничиваете себя и отказываетесь от шанса по-настоящему преуспеть. Не бойтесь поражения. Поражение – это нормально. Если вы не будете падать, вы не подниметесь по этой лестнице. Мы все терпим неудачи, и это нормально. А ненормально – это когда человек падает и не поднимается. И если он не поднимется, он будет жалким неудачником до конца жизни а победители будут падать и подниматься, падать и подниматься, всегда вставать. А для того, чтобы добиться успеха, то ли в боксе, то ли в вашей работе или учебе, вы должны быть полностью расслаблены. Так что расслабьтесь и поймите, что проигрывать — это нормально. Выкладывайтесь на полную и делайте все, что в ваших силах, ради достижения вашей главной цели. Просто не бойтесь ошибаться.